Я Всем привет, дорогие чей. друзья, с вами я, Промикс, и мы будем играть Лука, в бедроковую Лука, коробку. Со мной Олег, короче, вся тематом. Так, а со может, мной, перечисляю. Минато, Намикадзе, Тедди, Олег, Райт, Флинди, э, киви Код, Лука. Ра... Не я не знаю, забыл сегодня ну как, вы вы Ой, да, вы господи, дороги. говорите по очереди. Да. Я как Да-да-да, я который больше всех... Не не ну, мы, мы уже продули, потому что 40. Лучше 40. Я лучше на сорок тоже накоплю макаку. 40 на 40. Накоплю, <потому> <что красный> макак. <сORė> ты <сORė> тоже макака вообще, макака нет, с красной да, жопой. Нет. Я вообще, вообще, во-первых... А ты, как понимала, бесконечный, да, Киркин? Да. Алик, он и Ксюша, если одессина. Что? Нет, не помнишь. Это... А <сORė> <сORė> <как> <сORė> в Ребят, в красный... Надо, алло, Ребят, надо вы прикиньте, в красной команде есть донатер, и он провёл инвент. гений? Он а деревянный кирпой? А нет, не в красной. какой? Не знаю. А его тут нет в игре, а инвент провёл. Ладно. Люди, я... мне нужен один булыжник для железный. Вы это... Мне ещё чуть-чуть булыжника осталось. У меня уже железный. Где железо найти? У меня же железо... Какое железо? Тут то да, только да. Булочник, да, и это. булочник и вот это золото. Железно. Знал, правил... так, я на... А мы я... с блоками? Нет. блоки мы я, бы... моя... Смотри, Но... видишь, там отчета не было. Мне кажется, был бы отч... было бы это, если бы мы там находились-находились, потом... оно бы, мне кажется, со временем закинуло, нет? Ну, когда-нибудь через лет пять, возможно, закинуло бы. Ну да. Но не факт. Будьте аккуратны, потому что тут уже. Я... Да да да, тут. Да прикинь, да бесконечные. Будьте аккуратны, потому что с нами не. Надо звуки Майнкрафта включить срочно. Да да да, кстати. Да, да, Все тихо. Тихо. Надо звуки слушать. Нам надо знать, кто с нами находится. А, я не я не раз, Линзи и, и Костя. Um... Ô, -то какой мы то а друг гарану? друга видим, а других то мы не можем видеть, Но поэтому мы должны их слышать, мы должны, Ой, нет, быть, нет, как, мы должны быть как совы. Да да да, это, это понимаете, это как это как в КСК мы не видим врагов. И мы, его слышим. мы должны быть тихими, как э, э, кошка. Нет, у меня кот сумасшедший, он громкий. Мы должны быть тихими, как мышки. Мы они громко печатаны. Нет. Давайте не болтать. Мы шумим и не даем. Ничего Слушать мы не болтаем. Я. А я вот, например, скажу подписывайтесь на канал. Я вот шумлю. И на меня тоже подписываются. Осуждаю. осуждаю. Осуждаю. Ладно, я не осуждаю. Да. Ты, ты да, блин, тут не сработает такое слово, то, что осуждает только флиндин. Вообще-то, <связано> я только могу осуждать. Там да, сказал, да, что должны быть так выше. Вот именно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да нет, сейчас. Сейчас мы них фига не услышим, нам надо отделяться. Мы сейчас нифига не услышим. Потому что сейчас с нами очень много людей копается именно из нашей тьмы. И мы находимся еще очень, очень близко к краю. Это вот что. Фа... Значит, где-то ближе куда-то. Не знаю, я просто копаю я на кучу под землей, не а нам и не надо пока искать команды враждебные Да, нам нужно вот хотя бы на железку накопить. Другая... Вот с лаки-блоками было бы быстрее, но там людей просто да. никто не играет. Я не знаю почему. потому что это слишком легко, поэтому и не играют. Логично. А, -а, а вдруг это нелегко, вдруг это хард хард Ну там, там, да, там не только облегчение, там не только облегчение. Вон, Олег в лаве умер, потонул. Попробую... Да, там, например, зелек в тебя кидают. Крипера спаунят. Слушайте, тебя... Олег, ты офигел, быдло? Капаемся. Капаемся Откуда у тебя уже алмазный кирка? Олег. У меня, у меня тоже уже давно. А, так, где ты надо а Какое -то? Там купить у надо у жителя. Так, ну, да. За. Забулышник покупаешь золото. Да. Спасибо, да, а, про меня, а вы все снимаете? Нет, я не снимаю. Только Я, не снимаю. Только я, ну, я раньше снимал канал. Да я тебя не Я сейчас не сниму. Так, а, а, а, я, я хочу себе продолжать. Так, да. так Олег, Олег, ты снимаешь? Нет. У меня когда ты, есть время снимаю. А только Тедди и я, да? Что-нибудь что что меня... придумаю, начну. Я, Слышь, надо надо я вообще а, ничего не слышу, а мне стало. надо еще громче сделать. Знаю, сейчас... Вообще я вот прям на сотку выступаю. Меня... Так, ну 20, ну, 20 это нормально. Да, 20 я еще слышу. А, Ой, вот, вот я, просто... я, держу... я, держу... я это... вс ⁇ включу, теперь слышу. Так, тихо, только... тихо, Олег, тихо. Громко. Нет, рядом никого. Я так, я себе хочу уже купить... О, все, у меня кирка три на три. Я... Мы как-то очень быстро как бы развились. Против не нас Минато а Этот, не Лука, не Дамблер. Дум, блядь. Да, блядь, что отлично. О, ребята, все, вот, всем остальным пацанам, кроме нас, надо было в одну команду. Флинди, что ты так копаешься, далеко ты что, с ума сошел? Да, нормально. Да нет. Там, может быть, поджидать кто-то какая-нибудь крыса. Так я... А, да, я нашел. Ты нашел кого-то? Я нашел чужую базу, да. А, зря. Ребят, нам надо мечи срочно. Да, закупайтесь. Как мы купим, у нас ресурсов нет. От От Костя, я могу кому-нибудь дать алмазную кирку. У меня уже. Он а нашу нашел. нашу базу нашел. А мы какие. А, фух, мы синие, я вижу, Олег такой приходит. Есть пугал. Я уже половину бронеси. Не бери, не бери. Дамбри рубил... Красную команду я вижу. Ну, убьет. Дамблер Дамблер. А, дамблера убили? Да, да это не... зачем Минато, Намикадзе? Или кто там к нам протопал? Какой Минато, Намикадзе? Ты за языком следил. Руга. Ру... Девочки, не ссорьтесь. Помады Настоящий хватит на всех. Это не Минато, Намикадзе. Нет. <соединяющие> а мы, мы, мы не можем тебе дать рез, потому что ты не за нашу команду. Флинди, ты кого-то... А, ты разнешь желтых? Да, я просрал, кого то просрал. Не могу тебе дать ресы, ты другая команда. Да нет, боже, слушай, слушай. Тебя убили? Кошта дай резку, кошта дай да. Вот тебе дают ресы, вон сзади. Флинги сказали, не ходи никуда далеко. Ну я им сломала и убила одного. Это нормально. Правда у них теперь много изумрудов. А, ну да, Флинги. Всего лишь что у них почти... Много изумрудов, которые сейчас пойдут на нашу базу, а у нас кровать вообще не застроена. Вот в чем. Блин, так ее застраивать толком Давайте нету. Толком. На работе, на работе. Нет, можно застраивать. Каких ресов? у меня ресов-то нет. Ну кирку какую-нибудь. Кирку могу вот алмазку дать кирку. Железом. Ну давай. А где они были я? Костя, Костя, вон они, вон там, вон там. Ребят, я заколотил у нас кровать. Это вот. Ой-ой-ой. А я не знаю. Вот там вон там. А чем мы одни по сути, там там так чего, я а? тоже в алмазки. А у, а? что... за... у меня тоже за изумруды меч. Ну можешь тогда идти, Но если с ним. Больше я больше урона пронес. Ребята, нет. Быстрее, Кости, Олег. Кости, беги, Кости, беги, Кости. Пошел вон, Дамблер. Ай, давайся! Кость, это а норм? У меня куча брони. Давай, мне что-нибудь. Бери, бери, бери сюда. Бери. На, фринде у меня броня. Ой, Меч алмазный. Господи, я вас не вижу, Защита. Вон чел, вон, чел, вон чел. Ребят, вон чел. Налег. Помогайте, помогай, помогай, помогай. Вс, человек... <соединяющие> а, Боже. Боже, а юно, копил, Олег, а же, иди сюда. А, Поделитесь Держи. На, флинди. А, да. Флинди, флинди, держи. Олег, на, держи. Ой, Вася. Все мы крутые. А, да. Так, я тоже. пока буду зачаровывать, ребят. Я, Постойте, вообще? посмотрите, чтобы на меня не видели. Ребят, напали. вы где? Я тут на базе. А это не наш. О, -о, -о, о просто это зачарование Бога. <атило> У меня защита 2, защита 2 плюс шипы. Налик. <gold> <controlled> У меня тоже защита 2, и шипы. <futures> защита 1, ботинки, но это не страшно. <г Fore> и шлем. Защита говно конечно. Так.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 Ой, я вижу ваши трупаки, и вас убила зеленая команда, да? Да. Значит, они рядом с вами. Дай, дай бу Пойдем туда, на их базу сейчас. Да-да-да. А? Это ваша. Так, Это держи, ваше. держи. Я заразил, Поддержь, Стой. Я тебе там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 Это неинтересно. Привет, говно. Я вас вижу, да, блин. Серьёзно? Боже, вы мы можете... провалились. Я могу вам помочь. Олег! Все, Настя. Кровать, кровать! Я кровать. вас вижу, вы наверху. Так, на говно. Так, кровать ломаем. Я разрушил кровать. Делаю кил, кил, кил, кил, кил. Сделал кил. Отойдите, идите с другими разбирайтесь, Я с этим говном, я вижу, он сильный. Так, подожди, рай, Ненавижу я ненавижу эти застраив... Я у них эту зачарованку. Если сейчас его не будет... Петушара какой, Я вам помогаю. Ну бесит, но когда застраивают вот так вот. Да ну чел, смирись уже со своей судьбой. Да блин. Чел, судьба предписана Чел. тебе умереть. Убить, убить его. Его надо убить. Не знаю, что ты... На, говно просто! Убей. Убил! Все, лучший! Пусть лучший. Капец! Могу... Меня бьют! Кто Нет. это за говно? Я не знаю. Я не могу тебе помочь. Это Видимо Зера. У меня я меч выронил. Костя, ты что? Олег, отдай мой меч, пожалуйста. Он должен был выпасть вам. Вы не можете видеть игроков, ребят. Так, остался последний человек и мы не знаем, где он. Ай. А я, а, а это Лука остался. Это... Да, здравствуйте. Лука, я тебе скажу, ты не в правильную сторону, если ты хочешь так сделать, не в правильную. Да, сторону. Иди. Стал, тут и стоит. Не пройти, не проехать. Стоп, Лука, подожди. Ты где-то а здесь. Что? Что Мне показывают ты вот сюда. Так, где-то здесь. Олег. Так, я иду сюда. Так, хай, иди сюда ты ты где-то вон там, Не показывай, ты там. Смотри, рай, держи, держи. Так, теперь тут. Теперь там. Э, ты где-то... Ты либо сверху, либо снизу, вот в чем прикол. Спасибо. где Костя? Я иди, не туда, знаю, где. Он. Так, где он? Мне так, есть? Костя, Костя где-то поднялся. Так, Линди, нужна кирка 3. Мне крутой меч. И чё, мне тоже. Линди, нужна Киркатрина 3. На 3? Euh, да, давай. Так, стоп. Он либо здесь, либо нет здесь. Идите. Он, мне кажется, здесь где-то. Он куда-то идет. Виделись, я вижу, куда-то идет. Так, почему компас туда показывает? Значит, мы идем туда. Роем. Роем. туда, потому что компас теперь он... Туннелем.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 Нечестно мы нечестно играем. Че, его внизу нету? Мы нечестно играем? Да, типа, Они по-обычному играют, ты Типа, у нас давно... Вы О, нас не смотрите, это нас... что то есть. Внизу... Ребята, тут лабиринты. Тут лабиринты, ребят. Это он, наверное, это он. Да, он, он специально, чтобы нас где-нибудь запутать. Ну, так что... Берем... А мы берем, а мы, как бы, не гора к Магомету, а Магомет в горе.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 Лука, а чё он жми, так... я Лука, Я тебе на 3. Я тебе дал Где я, я пока что тут в лабиринте покопаюсь, может, чем-нибудь найду. Я обожаю эту кирку, да, он так строился, можно спросить. Лука, а Лука, хватит бегать, а? Вот как играть с таким человеком, а, я который прячется и сидит. Уже. Знаешь, в дворце всегда получился монет. Учился... Прятаться и сидеть, это как-то, ну, уже все. Но не очень. А а не очень. Солдат, не ты, ты ведь не понимаешь, не ты, что мы тебя рано или поздно все равно найдем. Привет! Либо время. А ты... привет. О, привет, говно! Так и знал, что ты здесь. Ура! Да. Он был сверху, я так и знал, что это его туннель. Давайте ещё. А так, Все. на этом будем заканчивать. Если вам просто лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумик. Всем удачи и всем пока. пока. пока.